так всем привет друзья сегодня у меня пришли э, с москвы суккуленты цветы домашние и уличные сейчас я вам покажу э, вместе с вами посмотрим что за цветы посылка весит килограмм ровно вот такой вот квадратный получил дима сегодня сходил с утра и будем открывать вместе с вами Сукуленты очень много сортов. Они есть дорогие, есть дешевые. Есть и по 8, по 9 тысяч один цветочек. Вот такие цветы. Так, еще определиться не могу, где что открывать. Еще понять не могу. Везде все запечатано. Хорошо, все аккуратно. И вот здесь... Нет. Так, очень хорошо запаковано, это вот, вот, вот, вот, и вот смотрите, как они все упакованы, так, хорошо, сидим. все, сидим и смотрим все вместе, а, не вергай, сейчас, будем открывать вместе с вами, будем смотреть, какие суккуленты, вот это красавец. Какой красавец пришел. Вот он. И ломай. Смотрите. Листочки. Какие. Все подписано. С продавцом все обговоренное, Но очень сложные у них названия. Для меня. Не трогай, не трогай, это не игрушка. Все, молодец. Ага. Я так буду показывать. Не надо, там корни. Так. И здесь, короче, на минут 10 мы, наверное, растянем. Здесь только бумаги. Это.. Да, здесь уличные где-то. Уличные 12 сортов. Не надо трогать, я говорю, не надо трогать. Просто смотрим. Вот так показываю. Вот так. Вот, вот смотрите, какая красота. Вам нравится, друзья? Мне так очень нравится. Так. Теперь Тарам, Тарам, Тарам. Красавцы. Они как это... Как искусственное. Смотрите, красивый. как лотос красивый. Да. И вот корень, все здесь есть, корни хорошие. Так, и красивые судочки, да, Очень красивые, очень красивые, Там прелесть, очень до ужаса красивые. Угу. Так. Сукуленты. Вот красота ты наша. Супуленточки. Амина, не мешай, пожалуйста. И не надо цветы трогать. Динара не трогай, ты-ты не трогай. Тебя тоже касается. Ну, на совесть, конечно, все упаковано. Я э, в закрытой группе это выкупаю. Заказывала. А это смотрите. Как а, чашечка. Такие, такие. Мама, Очень красивенькая. у меня вообще такие щиточки. Да? Мне тоже. Смотрите, как чашечка. Всем вася, это а мама? Ну, я, я прям вообще, я просто балду от них. Они прелестные. Они просто прелестные. А эти моллюськи? Это моллюськи такие, да. а что, одинаковые что? А да. это ай нет? А я... нет, мама сама, ладно? Мама только сама Амина, мама сама Я сама открываю Так Здесь Манюшка пошла какая-то. равно упакована, упакована. Ой, маленькие они здесь еще. Деточки есть. Ух ты, вон сколько их деточек. А это, наверное, уличные, скорее всего. Надо будет посмотреть, где я переписывалась. Она показала мне, какие уличные, какие домашние. Это, скорее всего, уличные. Ну, красивые. Нам здесь, да, на час, наверное, распаковка будет. Да. А. Вот это, вот это. Ну, это домашний, точно. Это домашний. Да. Такая приз... а я... Так, я сейчас, наверное, наоборот сделаю. Это все повытаскиваю а. сюда, перед собой а бумаги в эту коробочку закидываю. Сиди там. А давай. Да, бумажки сюда буду закидывать. Давай. Сейчас, подождите. И все, бумаги. И все бумаги. Нет, нет, это пусть лежит, этот цветок. Сейчас ты мне закинешь цветок туда. Так. Ладно, да. Давай, смотри, мама, тр трогать не надо, ладно? Только смотрим. Упадешь да. сейчас назад. Так, открываем. Следующая. Мне самой интересно, что там там прислали нам. Да, а, это уличная. Вот это уличная точно. Вот это уличная, а вот это домашний. Сукуленточка. А, не на не трогаем бучкой. все я нравится. Меню. Так, давайте самое маленькое будем откроем, потом самое последнее в конце откроем. Да. Да. Да. Да. Это совсем малыш. Маленькое-то маленькое, да, Такое прям лапулька. Как дети. Как дети, да. Да, так да, дети. Так. Я пишу, я тебе Надо будет земельку для суккулентов здесь. Да. да. Да. О, о такое красивый! Вот красота. О, такой красивый. Красотка. Да, да. Да. Красотка. Мама детство у меня послушная девочка. Амин, да. не трогай. Это, Надо это не трогать. Что я что я не трогай. Это. Угу. А мама? Угу. Вот это точно уличный. Мама, что ну, он... Ой, это цветы, не трогай, пожалуйста. Это. Ты поломаешь, потом это, <coughs> это тоже уличные. Мам, как... это, пау... Пау... это у нас уличные, вот а... как паутинкой покрыты. Ну, вот это такой суккулент. Это уличная. Так, голову убери, здесь все песок, Амина. Это уличная. Это уличная тоже. Вот это уличная. А это а, уже это уличная. Ага, да. так. Домашняя. А Кажется, уличная. что одинаковые, но это не одинаковые здесь. Чуть-чуть, да, разные они. А это уличная. А это уличная. Да. Тоже я. Вот здесь смотрите Это, наверное, Смотри, это уличный Здесь, здесь а, Оттенок цвета Цветочка не, не такой как здесь Но они как будто одинаковые А на самом деле Здесь как будто в конце Такие иголочки Вот здесь А здесь чистые А здесь остренькие такие они Mm. Это в конце самый большой да. Сейчас мы посмотрим Это, это, это, это. Mm. Ну, это уличная это, это, Уличных это. у меня 12 сортов Я их завтра унесу И посажу в огород Ух, упали, упали. Ну вот, собрала поднос Своих суккулентов <как> Пока а, добавила сюда водичку Подносик и завтра буду высаживать, как вы видите, вот все вместе. Анина, Динара, не трогаем пальчиками, это цветы. Мам. Вот, вот кричите. Так, ну все, все не трогай упадет. Это надо будет хорошо поставить и до завтра пускай они стоят. Лева. Понятно? Угу. Не трогайте. Вот моя красота. Оцените, друзья, понравилось ли вам. Мне лично очень понравилось. И я очень довольна. А теперь нас, а, а теперь я хочу вам показать радугу. Смотрите, какая красота. Радуга. Дождик чуть-чуть так, чуток покапал. И радуга, радуга вышла. Ну, а если жара была, как обычно. И вот двойная даже, кстати, радуга. Вот. И вот отражение второе идет. От нее. Так, все. Ну, все, друзья. На этом мы с вами попрощаемся. Со своими суккулентиками. Прям я очень довольна-довольна. От души спасибо. И пока-пока. До новых встреч. Пишем комментарии и ставим лайки. Обязательно ставим лайки. Ага, пока-пока.